доброго времени вы с любовью из моего домика в деревне хочу выразить огромное спасибо подписчикам моего канала и просто людям которые заходят ко мне на канал за их внимание доброту комментарии потому что на канале сегодня у меня 500 просмотров да у меня не очень много подписчиков но просмотры моих видео это как показатель того что я работаю и иду в нужном направлении 500 тысяч вау это много полмиллиона так что я выражаю всем огромную огромную благодарность Заходите ко мне на канал, пишите комментарии, и я обязательно отвечу. Тем, кому интересно разговор о цветах, о жизни в деревне, просто о женских слабостях, женских интересах, вам ко мне на канал. Мир вашему дому! Подписывайтесь на, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии, на которые я обязательно отвечу. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Ya yeah. lo yeah.